Приветствую, друзья! Меня зовут Инга Ковалевская. Мне хотелось бы сегодня поговорить о двух явлениях в нашей жизни, которые вызывают страх просто потому, что многие понятия не имеют, что это такое. Сетевой маркетинг. Этому явлению уже 70 лет. Годом рождения сетевого маркетинга стал 1959 год, когда на рынок вышла компания Amway. Первым ее продуктом стало моющее средство ЛОК, которым миллионы людей во всем мире пользуются по сей день. Мы можем по-разному относиться к сетевому бизнесу, но сам факт того, что компания Amway не просто до сих пор завоевывает новые рынки, создавая ежегодно товарооборот на 8 миллиардов 600 миллионов долларов. А в мире ежедневно открываются новые сетевые компании, число которых уже исчисляется тысячами, говорит об абсолютной жизнеспособности этой идеи, и игнорировать это уже невозможно. Много лет назад мне предложили бизнес компании Amway. Я отказалась. Мне было сложно представить, как я, врач, должна собирать дома толпы знакомых и малознакомых людей, демонстрируя им какие-то моющие средства. Скажу вам по секрету, на развитие компании Amway мой отказ никак не отразился. Более того, сегодня многие мои друзья пользуются продукцией компании Amway, получив информацию не от меня, а это значит, что не я получаю бонусы от доли в триллионном товарообороте компании. Как показал опыт, я отказала им в информации, которая, как выяснилось, им была нужна и полезна. Год 2009. На рынке появляется еще одна таинственная субстанция – биткоин. Кто-то над ней смеется, кто-то за гроши по приколу покупает тысячи этих монет, кто-то ими оплачивает пиццу, а кто-то покупает, заводит кошелек и за ненадобностью забывает от него пароль. Но год за годом эта субстанция, стоившая некогда копейки, а вернее центы, начинает расти в цене. Тем, кто над ней смеялся, становится не до смеха, когда цена за биткоин достигает 20 тысяч долларов к концу 2017 года. Биткоин прощупал рынок и начал откатываться назад. В это время критики и скептики начали потирать руки и кричать о том, что биткоин рухнул. Рухнул? О чем вы? Он просто подтянулся к своей относительной реальной стоимости. Только некомпетентные и наивные люди сегодня ждут, когда лопнет этот пузырь. Да, он может еще поддешеветь, но только для того, чтобы опять пойти в рост. Когда кому-то кажется, что биткоин падает, именно в это время его по выгодной цене скупают те, кто понимает, этой монетой нужно владеть. Именно в это время открываются и скупаются биржи, майнинг добычи биткоина становится промышленным. Если внимательно проанализировать новостной контент в средствах массовой информации в разделе экономика, вы наверняка обратите внимание на то, как часто в нем говорится о цифровых технологиях и блокчейн, а это и есть технологии, по которым создан биткоин. Следовательно, биткоин не может лопнуть, за ним будущее. Возвращаясь к сетевому маркетингу, оглянитесь вокруг. Вы не можете не заметить, что вас окружают сети. Сотовые, социальные сети магазинов, кафе, гостиниц, банков, страховых и иных компаний. Мы предлагаем вам перестать игнорировать этот факт и начать изучать две трендовые темы – сетевой бизнес и криптоэкономику, объединенные на одной площадке Easy Business Community. Это сообщество собирает экспертов, возможности и инструменты, которые позволят вам не только разобраться в этой теме, но и использовать современные технологии для развития вашего бизнеса, позволив тому, что вас так пугало, служить вашим интересам, целям, задачам. Чтобы получить больше информации о возможностях и условиях членства в нашем клубе, свяжитесь с партнером сообщества, приславшего вам этот ролик. Откройте для себя мир новых возможностей ЦИЗИ Изи Бизнес Комьюнити.